У меня тут вопросы по теме нашего эфира. Очень многие люди обращаются с вопросами такими из прошлого, да? когда они говорят, вот я, я 20 лет назад там развелась, или меня там муж бросил, и человек до сих пор страдает, то есть по 20 лет, по 30 лет они носят этот груз какой-то обиды, и эта обида, она влияет на их сегодняшнее настоящее, да, то есть они, человек не испытывает счастья, он не видит будущего. Вот что делать им? Как перестроить мышление или вот как сделать так, чтобы было не так больно? Да, Игорь, это одна из самых, наверное, распространенных болезней. Пострадать после какого-то семейного... Конфликты или еще больше, развода и так далее. Эта болезнь охватывает все континенты, все страны. Ну и многие семьи прошли через это. Так что вопрос глубокий. Но вначале я хочу сказать, что действительно мы скоро встретимся. Встретимся очно. Я все-таки осенью планирует приехать в Казахстан, так что мы, кроме наших эфиров, еще и сотворим что-то общее, я так понимаю, да? Да. Хорошо. Вопрос действительно такой, что же делать в этих ситуациях? Ну, первое, что надо сделать, это надо понять причины, почему возникают такие страдания. Почему возникают такие страдания? Я считаю, что это уже атовизм, это уже остатки прошлого, потому что чем дальше человек продвигается в своем развитии, в своем сознании, тем он легче принимает происходящее, понимает суть вещей, причины происходящего, и тогда уже исходя из этого легче это перепрожить, и легче это, как говорится, перейти в новое качество. У меня недавно был, была консультация с женщиной, вот которого также, сколько, наверное, ну она немного, правда, три года она находится в таком состоянии. Это, в общем-то, еще не такой длительный срок. Но теперь, но все равно страдает и страдает. И вы знаете, я вот как с ней провел разговор. Ну, согласитесь, час консультации нужно человека перевести из трехлетнего из трехлетнего страдания перевести в, в такой, на счастливое настоящее. Я ей показал, показал буквально на ее собственных вот, примерах из жизни показал, что то, как она жила раньше, вот с, с прежних отношениях это для нее это не ее уровень жизни, это не ее достоинство, это и не ее уровень материальный, не ее уровень радости и отношений, сколько было радости и прочее или не было, как она чувствовала себя женщина или не чувствовала, то есть мы пробежались по ее жизни и она воочию увидела что ее жизнь-то, то та жизнь, о которой она так сожалеет и так страдает, что она, эта жизнь прекратилась, та жизнь была не ее жизнь, не ее качество, не ее достоинство, не ее материального обеспечения. То есть она вдруг вот так вот неожиданно посмотрела с такой точки зрения и ужаснулась, почему же, о чем она страдала-то? И она сама, естественно, я даже ее не подтолкнул к этому, хотя я готов был это сделать, она, естественно, сказала, так мне надо радоваться, что меня вытолкнули из тех отношений, которые были на самом деле-то далеко не лучшие. Я говорю, мне надо поблагодарить мужа за то, что он все-таки выбил меня таким образом из той, из той формы жизни, из не моей жизни. И вот когда она это осознала, вот этот катарсия с ней произошел, мы давайте смотреть, а что бы она хотела, как бы она хотела жить. И мы построили с ней ее образ жизни, новый образ жизни, который бы ее устраивал вообще во всем. Ведь надо понять простую вещь. Чего хочет женщина, того хочет Бог. Поэтому если она в своем сознании выстроит вот эти желания и превратит это в конкретные образы, то это реализуется. И вот мы остальную часть времени на консультации мы с ней составляли этот образ ее счастливой жизни. Ей это так понравилось, это так... Мы прописались, с ней все, там, наметили какие-то определенные шаги. Я ей помог, там, дал еще инструменты на дорожку, как говорится, в этот новый. Год. И все... Понимаете? Через час женщина перешла в другое состояние. Анатолий, у меня тогда, тогда два вопроса теперь. Первый вопрос, как понять человек, вот как самому человеку, вот и самой, понять ее это уровень, не ее. То есть, где это мерило, которое, ну вот, мерит твое это бытие, не твое это быть ее. Как мне самому диагностировать себя? Это вообще возможно или нет? Конечно, конечно. Это очень Легко делать, если ты э, возьмешь такой простой инструмент, как честность. Это Значит, по отношению к себе. Конечно, конечно. по отношению угу. к себе. Честность. И вот э, задаешь себе честный вопрос. Вот я была, вот я была до, до замужества. У меня такие планы, там, такое настроение, такая фигура, такая, такое, э, э, такая одежда, такой. Столько радости, там прочее. Вот у меня до этого было вот так. А что было в замужестве? Честно, ответьте. Пошли заботы, то-то-то, то-то, то-то, то-то, и пошло главное у нее пошло. У нее все пошло от слова «надо». Надо, надо, надо. Если в молодости она жила от слова «хочу», понимаете, «хочу то», то, то дальше пошло все больше надо надо надо пришли дети еще больше надо надо потом загрузилась еще больше погрузилась в эту семью и то надо и то надо и то надо и вот она уже в образе лошадки везущий не хворост у вас вы знаете но ну, женщинам же очень сложно да? это же действительно надо и с другой стороны, не делайте на этого не может, да? но это из-за того, что она себя нагружает проблемами бытовыми, она от этого как бы становится несчастна. И вот эту грань, где ловить ей? Вот это вот действительно попробовать, почувствовать. Вот я вернусь к этому примеру, который я привел. Я сказал, давайте вот начнем с того, что вы хотите. И знаете, как оказалось, хотеть-то разучились. <смех> хотеть-то разучились, а уже привыкли это надо, вот это надо, это надо, там и дети, там прочее, все, все надо, надо. А что ты хочешь-то? И она задумалась. То есть на слово надо у нее сразу целый список того, что надо. А то, что хочу, там. Вот начала потихонечку этот росток пробиваться, чтобы, что хочу, хочу, хочу. И, понимаете, вот когда она вышла на это состояние «хочу», когда вот это пошло из глубины ее, когда она вспомнила эту молодость, когда все вот это и свои «хочу», которые она вдруг начали открываться, и «хочу», те «хочу», которые она закрыла во время замужества. Это тоже открылось. И картинка-то нарисовалась другая. То есть все, вот этот вот честный взгляд, честность, замечательный инструмент вообще во многом. но и здесь тоже сработал. А, а на обратных перекосов не будет, когда много, слишком много она хочу и ничего не делать, делать не хочет? Знаете, так, такие случаи бывают, или Вы знаете, вот делать. Дело в том, что когда женщина мне Начинает говорить, задавать такой вопрос, Пусть, скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы быть счастливой? Угу. Вы знаете, я говорю, первое, что нужно сделать, пожалуйста, ничего не делайте. Парадокс, да? Но дело в том, что действительно, только перейдя в это состояние ничего не делания, только прорвавшись через эту. Этот потолок надо и выйдет пространство где для нее вообще-то для женщины все мир готовит только убери какие-то тормоза и вот только тогда ты действительно начинаешь понимать поэтому делание для женщины это очень это хождение по лезвию бритвы чуть только напряглась все она же переходит в разряд деловой женщины в разряд, ну, там, в общем, пошли там вплоть до лошадиного состояния. Поэтому mm -hmm. делать это для женщины – это опасно. Нужно жить, радоваться, хотеть. И вот тогда появится творчество, тогда появятся какие-то ее творческие реализации, тогда возникнут какие-то ее дополнительные ресурсы начнут проявляться только тогда, а не тогда, когда она поставила задачу, надо делать. Она идет в этом направлении и в этом делании уже все потеряно. Она уже не чувствует себя, не чувствует свою душу. Понимаете? Потому что все одно дело заканчивается, означает другое или параллельно несколько. Дел. Все, она уже не принадлежит себе, она не принадлежит своей душе, она не соединена с душой. А для женщины это, это гибель, когда она не соединена с душой. Хотя бы на время. Поэтому я сказал, пожалуйста, какое-то время, ничего не делайте и прочувствуйте, что вы хотите. И mm -hmm. вот так встает все на, на, на место. А, так, теперь у меня сейчас, чем вы больше отвечаете, тем больше вопросов. А, женская социализация нужна вообще? Вот, ну, то есть, она должна уметь зарабатывать или как-то, вот, как это, вот, потому что, с одной стороны, она сейчас ничего не делает, она сядет полностью в зависимости от мужчины, и это, но ну, это же тоже мозг говорит, что, ну, это опасно, что потом, ну, как, как ей делать, ну, вот, у нее же слишком, ну, стра страхи же выходят, да, то есть, он бросит, он там, она становится абсолютно зависимой от мужчины же. Вы знаете, Вся весь вот на все вот эти страхи, на все эти вопросы, uh -huh. есть одно слово, которое, ну, как говорится, и открывает путь. Это слово, вы уже его озвучили. Это слово женщина. Понимаете, если она женщина, uh -huh. поверьте, не то что поверьте, но я думаю, что и. Многие женщины знают, видят примеры такие, когда женщина, женщина, вокруг нее разворачивается совершенно другая жизнь. Весь мир для нее старается. Это вот действительно та, то состояние, когда чего хочет женщина, того хочет Бог. Когда, и чем больше она женщина, тем больше она имеет от У меня есть конкретные примеры, причем множество примеров, сотни, тысячи примеров уже за эти годы-то, когда женщина, вот это вот осознав, что именно женщина открывает дверь к счастью, не труженица, не профессионал, не бизнес-уман, а именно женщина. Когда она открывает дверь в, свою, в жизнь, то эта жизнь счастливая обязательно. Вот у меня одна женщина, трудяжка там прочее, в какой-то момент вдруг, просто ей как голову стукнуло, она прочитала в моей книге фразу, и то через плечо другой женщины в автобусе. Ехала с работы уставшая, и вот сказала, что женщина не должна работать. И она остолбенела. Она чуть не проехала свою остановку, она зациклилась. Как это так? Это что, получается, я не женщина? Она трудилась там по шесть дней в неделю. Вот. И она задумалась, она стала наблюдать, просто наблюдать, что женщина ездит на красивых машинах, заходят в бутики, красиво одеваются. И причем в дневное время, скорее всего, они не так уж и сильно заняты. Ну и так далее. Значит, есть какая-то другая жизнь. Значит, есть какое-то другое состояние женщины. Которая вот открывает такую, такую жизнь. И действительно, и все меняется. И все меняется. Смотрите, тогда получается мы говорим о полном доверии Богу и полное доверие тому мужчине, который рядом, да? Ну, в смысле, или вообще мужчинам который вокруг. Полное доверие себе, своей женственности. Это первое. Полная mm -hmm. уверенность в себе, в своей женственности, в своей силе, в своей красоте внутренней, девочки, не во а внешней даже. Не она определяет главное, а вот внутреннее. То, что вы знаете, что многие женщины далеко не модели, но они живут классно, и мужчины вокруг них танцуют, упа, понимаете? И поэтому. Про вот это, это состояние доверия себе как женщины понимание сути женщины, понимание дос, достоинства женского, развить вот этих качеств, вот этих женских как можно больше. И все. И она уже вот в этом состоянии. И мир для нее начинает выдавать бонусы. Каждое качество женское раскрытое в ней. Оно открывает новую грань ее ресурсов. Ресурсы, ресурсы, ресурсы. Она супер. Она в любой ситуации, на любой ситуацию у нее есть ресурс. Поэтому вот мы пошли от темы, что страдает, mm -hmm. что ушли, там, потеряли мужа и так далее. Друзья мои, ничего в мире случайного нет. Если ушел мужчина от вас, Значит, он ушел для того, чтобы вы стали другой, чтобы вы стали женщиной. Чтобы... Это не для того он ушел, чтобы вы страдали и стали хуже жить. Наоборот, он освобождает дорогу для лучшей вашей жизни. А вы, как правило, здесь что происходит? Вот здесь начинаются проблемы. Когда? Когда женщина начинает страдать, осуждать, обижаться мужчин все вот здесь закрывается все ее все ее богатство женское вот все здесь уже для этой женщины формула не работает чего хочет женщина того хочет бог точнее она работает но уже в отрицательном плане она обижается она страдает она там, э, и часто ненавидит и прочее как то э, всячески осуждает мужчин Все, здесь уже начинается обратный отсчет, и здесь начинаются проблемы. А здесь наоборот. Вот как-то женщина консультацию. Поблагодарить, порадоваться, что он ее освободил от той жизни, которая она жила. Не своей жизни, не той настоящей женщины, которая в ней есть. Не той, которая хочет жить так-то, так-то, так-то. Вот. Потому что многие просто мелко плавают. Не представляю, что могут жить по-другому. Посмотрите вокруг, сейчас интернет переполнен, кто как живет. Да, есть просто, ну, как говорится, на это не смотрите, но посмотрите на то, как живут гармоничные пары. А не просто там какая-нибудь выскочка там прочее, она выскочила, зазвездила, ну, дай бог, что и на этом уровне звезды она останется. Но чаще не совсем так происходит. Я то знаю, эти все песни. Поэтому... Вот надо увидеть, что есть другая жизнь. Анатолий, теперь смотрите. Получается, женщина должна довериться самой себе. И как теперь мы сформируем новое видение ее себя и вот эту веру в себя? Каким образом ей себя уговорить? Или убедить? На мой взгляд, очень просто. А вот я уже говорил об этом но сейчас можно конкретно сказать угу. поставьте список того что вы хотите в своей жизни что вы хотите нарисуйте ту жизнь которую вы хотите прожить который хотите жить нарисуйте ее более глубоко объемно что вы хотите Ну, не пишите там что вы хотите жить на луне там и прочее то есть какие-то ну, более реальные вещи, но ну, все, что Земли. вы истинно хотите, вот это, напишите, нарисуйте такой образ. И проникнитесь им, наполните им, перечитывайте его, редактируйте его. Или на бумаге, или в компьютере файл, и его постоянно редактируете, дополняйте, развивайте, углубляйте. То есть наполнитесь этим содержанием своего хочу. Вот что нужно сделать, это первое. Алло. Да, да, да. Ага. Я прям заслушался. Это то, что делать. И все. Это уже многое. Даже вот написав вот этот составив список, что вы хочу, что вы хотите, вы вдруг увидите что как минимум половина из того, что вы хотите, вы в прежней жизни с тем мужчиной бы не смогли реализовать. Не смогли бы реализовать. Не реализовали и не смогли бы реализовать. Поэтому-то и все произошло, что вы в той жизни не реализовали, не раскрыли свои ресурсы, не захотели жить по-настоящему, а подчинились какому-то образу, какой-то традиции, надо там, то семья, там, прочее, дети. Вот белки в колесе и забыли про то, что вы хотите, какую жизнь вы хотите. И вот мир берет вас и выкидывает из той жизни, которая не ваша. Да, таким способом. Но если другого вы не понимаете, если вы знаки все пропустили, если вы не не занимались своим состоянием женским, не развивали его, не пользовались вот тем, не открыли то счастье, которое было в той семье. Ну что, значит, нужен другой вам, другой процесс, где вы все это осознав, начнете жить уже по-другому. Получается, если логически рассудить, то любой брак, он может в принципе спастись, если вы развиваетесь оба, да, одновременно? но знаете э, или бывает не судьба тоже тоже не всегда потому что в процессе развития могут возникнуть ситуации когда они подходят к перекрестку где каждый должен идти своей дорогой каждый идет своей дорогой. Mm. у меня это было я знаю этот процесс в какой-то момент ты... все Пора двигаться дальше, уже в другом направлении, с другим партнером. Такое тоже может быть. Поэтому развитие – это не, не для того, чтобы еще больше слепить, скрепить, соединить, а для того, чтобы жить более счастливо. Понимаете? Если ты ставишь развитие uh -huh. по главу угла, то тогда ты в какой-то момент ты приходишь э, к этапу, когда нужно... Ну, как в автомобиле, переключить скорость, понимаете? Уже на этой скорости, на третьей скорости, например, уже, ну, ехать трудно. Надо на четвертую переключаться. Или даже э, на пятую, понимаете? То есть вот здесь, в этот момент тоже надо почувствовать. А многие так и пили на третьей, а то кто-то и на второй скорости. А вот вы уже несколько раз обращаете внимание на знаки, да? Вот я понимаю, что знаков может быть, ну, куча, да, просто их нужно считывать. Можно один-два знака для того, чтобы, ну, вот, хотя бы чуть-чуть мы логику поняли? Что значит знаки? Ну, вот, как, как на них реагировать? Или... Ну, к примеру, ну, один такой яркий, угу. распространенный знак, мир же. Мы знаем мир, или Бог, Аллах, называть как хотите, любит человека, правильно? Да. И все делает для того, чтобы тот жил, был здоровым и счастливым. Но человек дурит, поэтому не всегда так получается. Так вот. Мир помогает человеку быть счастливым. И делает все для того, чтобы тот был счастлив. В том числе, вот знак часто, появление третьего или третьей. То есть появление на горизонте того, кто вызывает какой-то интерес, какое-то общение возникает. Ну и так далее. То есть вот это, это уже знак. Говорит о том, что нужно что-то делать. В семье не все так хорошо. То, что это самый распространенный от мира знак того, что в семье не все в порядке. Когда появляется интерес кому-то на стороне. У одного или у второго. Или у Что реже, но все-таки тоже бывает. Вот, вот, пожалуйста, вам знак. И да. что делать? Вот, он, вот третий человек появился. Нужно, наоборот, уйти в семью или, или куда надеваться? Но, в первую очередь, надо посмотреть, а какую проблему он показывает, этот третий или третья? Угу. Какую проблему? Что в семье не то? Посмотрели честно на свою семью. Вот как э, в том случае, действительно, я так хочу жить. Я так хочу жить или все-таки по-другому? И вот, э, вот этот вот честный разговор с собой, он, он дает картину. Значит, раз третий период, значит, не что-то не то в моем пространстве. В такой ситуации надо посмотреть, насколько мы все-таки э, э, в, свое, в своей жизни, насколько мы своей жизнью живем. Поэтому это самый такой распространенный знак, самый активный э, проводник той информации что в семье надо что-то делать это появление третьего или 3 я примерно логику кажется понял я это получается чтобы в твоей жизни не происходило если если ты будешь обращать внимание то есть если если где-то со стороны в какой-то сфере у тебя появляется триггер да, вот то что тебя выводит из равновесия значит этот триггер показывает на твои какие-то недостатки или да. на твои слабые места в твоей семье, в работе или хоть где. Да, да. Это можно, это правильно, это правильно говоришь, Игорь. Это можно ко всему отнести, к любому э, проявлению жизни. Это ко всему относится. Поэтому действительно так это видно.